Всем ну, здравствуйте, 31 марта, поехали мы с вороном в лес прокатиться под седлом. Зимой один раз она все всего ходил. ну и вообще мало зимой ездил, вчера я пешком ходил. Повезем, да, гостинцы в лес, что будет интересное, выйду на связь, снегу много, Резину, то у нас еще как бы зимняя должны проехать на следующей неделе, наверное, на летнюю, да, будем переобуваться с тобой, да, попробуем переобуемся, там сложно, сложного вроде ничего. Ну в общем, вот так вот. В дорогу. Да, тоже зеваешь. Хозяин зевает, ты зеваешь. ха красавец. Ну все что интересное будет если дорогой дорогой включить если нет то на месте проехали мы с вороном в общем уже километров 10 наверно живности нет ну, козлики он там где-то он сейчас два стоят вон в том молоднике не знаю убежали нет пока я по снегу ехал ветер от них как бы попробую сейчас подойти посмотреть что за козлики а жирности нет в плане лося проехали мы места зимней стоянки лося и лося нет наверное куда-то здесь уже двинул наверное ко мне на солонец по-любому один след был одиночного. наверное, там годика два ему, три может быть. Небольшой. Я думаю не больше моего ворона. Одиночный. Направлением примерно туда. Куда может там сквозную прошел, может тормознул. Проедем сейчас посмотрим. Вот так вот. Вот. Я ожидал, что лосиных следов будет много Ладно, пойду попробую Козликов посмотреть Кого-то ворота еще, наверное, в лесу уйдет, да? Ага, унюхал Пока хожу, разгрызет рюкзак, наверное ну В общем, вот они Один и вот второй. Ага. Что? Что за косуля пошла? Как начинаю подкрадываться, так они спать ложатся. То ли они в то время езжу. Время 13.34. Два сигалетка, как я понимаю. Хотя, может быть, каза с Сейчас попробую подойти блин снег вот тут какой-то след их не может быть сейчас этой тропиночкой маленько пройду но этот опять на меня сейчас как раз головой повернуто лежит ну попробуем поближе заснять Побежали, побежали. Вот так вот. Ну вот для них тут оставалось уже. Метров, наверное. 60. Вторая тоже легла. Коза. Вайси колеток. ворон на меня смотрит Говорит, хозяин дурачок а как и осенью опять у него смотрю взгляд как и осенью когда надо было мясо заготовлять мы ездили фотографировали и сейчас у него точно такой же взгляд Объедено. Вся он весь ствол. Ну ладно, едем дальше. Мое включение. Они нас перепутали с лосем. Два штуки. Метров пятьдесят, наверное, он до первого. И чуть-чуть подальше он до второго. А, вон там еще третий оказался. Да, Ворон. Ты тоже не понял так же, как и я, что они делают. Место вообще вот открытым местом едем. До ближайшего леса. Вот. Поляна. И они такие к нам навстречу. Идут, идут. Так мы так с тобой к Васяу подъедем, да, наверное, сегодня? Тогда мы Вася найдем. Вот сейчас стоят, смотрят, понять не могут. Причем вот этот ближний раза 4 посмотрел, наверное, пока я с коня еще слазил. Колову поднимет, посмотрит, дальше идет. Посмотрит и дальше. У меня еще камера спрятана под курткой, когда начал расстегивать на замок, их смутил звук. Вот так вот. Он вообще след сегодняшний туда нахожено. здесь нахожено. Короче, либо он убежал, либо он где-то он там впереди. ворон метров за 200 от 100 места он примерно до сюда стал часто останавливаться реагирует по направлению куда-то вот сюда сюда смотрит ветер как раз нам навстречу дует два варианта либо ось впереди либо лежит либо ходит и от него здорово пахнет может быть слышит его либо он уже убежал, я не услышал, но ворон его спалил до этого, и теперь настораживается, останавливается, может запах доходит. В общем, лось либо здесь, либо мы его спугнули, но был здесь, был здесь однозначно. Сейчас поешь, посмотрю. Вот их, в общем, два штуки. метра полтора максимум два еще след рядом крупный а нет вот этот уже бегом похоже, похоже спугнул я их общем, следов очень много нахоже есть не знаю видно не видно на камеру что даже вот не проваливаются проваливаются. Местами выглядят прям очень свежие. Местами вот есть что? Чуть-чуть снежком подсыпаны. Сегодня с утра снег был. И в ночь был минус. И вот хрен его знает. Как ты, Ворон, думаешь, есть тут лось или нет? Ну, пока идем в сторону направления Савансадок, посмотрим. Нет, нет, ну, хоть порадовало, что все-таки троечка у меня тут обитает. Парка, по-моему. и уходят, если так, то думаю от четырех или от четверых их шум больше, чем от меня, и может быть я их сейчас не подшумлю, а все таки подъеду, хотя бы чтобы с коня слезть поснимать, метров триста остается до того места, где я их видел, сюда заехать все-таки на перерезы на зимние резины навести угодно Маленько поклятел Добрались мы с вороном до места. Возьми пошли стороной. все таки от нас. Где-то они были ближе. То ли когда я первый раз разворачивался. И они прямиком-прямиком идут. Так-то бы, конечно, их догнать. Можно было, без проблем, но рюкзаки мешают, неудобно с ними ехать, скидывать мне их неохота было. Ничего страшного, думаю, главное, что ходит. Здесь вот зверя, ну, там от косули есть следы, там в начале лосинный один, один лосинный. Понять. то ли все-таки лижут копают землю вот лосинный отпечаток подходил подходил лосик свежей давности следов нет он тут все кустики он объел тоже соленый растет. Ну, а так вот от камня он был то ли 11, то ли 13 килограмм, не помню. Он весь уже растаял, видимо, размыло его. Ну Вот так вот. Сейчас мы гостинцы оставим и поедем дальше. Возможно, ось, если сейчас кругом пойдут и маленько тормознут, то где-то мы их можем опять пересечь. Это именно круг, я поеду напрямую, а им, если мне дорогу пересекать, километра 4, наверное, бегут. Но если по времени они бегут, то они пробегут. Если они тормознут, то я их могу снова там есть там один лес в котором у меня мысли что они могут встать то там я их могу опять поднять ну в общем вот так вот сейчас мы место обновим ветер сильный холодно место обновим и поедем дальше но ну, если нечего будет больше снимать то всем пока. Если все-таки что-то еще увижу, то включусь. Батарейки у меня, правда, на 10 минут осталось. Все ждал, что лоси вот-вот-вот выскочат, а они оказались вот как далеко. Ну ладно. В общем, всем пока, если что. Ну что, в общем, как я и предполагал. зверь пошел в том направлении и тем местом. Он не стал останавливаться. Он пошел прямо. Я рассчитывал, что мы вот примерно в этом месте, в лесу, пересекемся. А он прошел уже до меня. Но нам попутно пока. Может, где еще впереди будут стоять у меня антенна настроен радиолокатор может быть где мы их еще и засекем да ворон тут то ли один то ли два идет и где-то два стороной не понял они разошлись я думал что вот тут лицу сейчас станут, а потом Раз они обратно, смотрю, бегом как бы дальше, я какой-то выбрал, так примерно, чтобы урону полегче шагать было. И держусь от этого следа, вот, скорее всего, всего. куда-то на правый угол, вторая группа. Еще впереди лес, но они вроде левее не уходят уйти в общем, вот так вот. Сейчас выйду еще километр примерно там в одном направлении. Потом мне надо будет в сторону дома заворачиваться. Они, скорее всего, пойдут прямо в болотину там. Вот так вот. Вот так вот. Вышел зверь. О, я с ним не пересекся. Пошел через поле у кого опыт есть поделитесь в комментариях охоты на ось из подхода как он вообще останавливается не останавливается через сколько останавливается сейчас вот он получается прошел без остановок уже около 7 километров того места где я их увидел не преследовал я их около часа это точно даже наверное больше как я в сторону ушел на солонец так я их больше не пересекал сколько во времени примерно он идет интересно но вот эту болотинку он сейчас тоже сквозь перейти должен и там большое такое болото хорошее и там вот он скорее всего станет я туда не поеду там воды наверно нынче соси не осталось кочки высокие конь будет тонуть можно завалиться а, это нам ни к чему. О, сейчас насквозь перееду, вон тут с шириной идет лесовое. Там как раз дорога будет домой. Вот так вот. Вот так. Да, Место где поуже, а вдруг они побегут там на поле. Лишь бы кабан не кинулся на нас. Это а у меня ножика его нету обтирать. Придется домой ехать, там обратно возвращаться. ты что думаешь не это точно не пожал если это кабан то вот он тут не один понятно не морает любит грязь да так же думаешь так да, понятно ставим себе пометочку всем пока интересного уже точно ничего не будет до новых видео до ворон плохо ну вроде как их не вижу нифига Фига не вижу. Ого, лиса. Я же говорю лиса. В общем, там в кустах еще одна лиса. И они это, того там, бегают. Да, Ворон? Тоже видел? И Ворон, говорит, тоже видел. Фух, вот так вот. Весна. Любовь. Ворон-то хорошо видит. Молодец.